Уважаемые земляки, от коллектива совхоза имени Ленина и от себя лично хочу поздравить вас с наступающим 2022 годом. Уходящий год был сложным, и не только для совхоза имени Ленина, а вообще для всей России. И пандемия, и падение реальных доходов, и напряженность, которая в мире, это все не могло не ухудшить наше положение. Но я хочу пожелать вам, что в 2022 году все эти беды ушли. Чтобы мы разобрались с нашим здравоохранением, чтобы мы наконец-то почувствовали, что жить мы стали лучше, чтобы появились новые рабочие места, чтобы прекратились вот эти вот судебные наезды, чтобы люди стали относиться к друг другу лучше и лучше. Хочу пожелать вам, чтобы все мы с вами были здоровы. И не только потому, что мы вакцинировались, поставили какие-то уколы, а потому, что мы ведем здоровый образ жизни, едим натуральную, качественную продукцию, которую выпускает совхоз Аминелин. Мы повысили наши доходы, собрали детей, не только в школу, в детский сад, в институт, чтобы все стало бесплатно. Я хочу пожелать вам, чтобы мы с вами жили, как и живем, наверное, в великой стране, которая, прежде всего, думает о своих гражданах. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом. Всего самого хорошего.